Привет! Сегодняшняя моя тренировка на все тело. И мы с вами в режиме 40-10, 40 секунд работы, 10 секунд отдыха проработаем все основные мышечные группы. И также за эти 10 секунд отдыха я объясню вам технику выполнения следующего упражнения. А также начинаем мы с вами с разогрева, с разминки и заканчиваем с вами небольшой, растяжкой итак наше первое упражнение на бицепс ставим стопы на ширину таза расслабляем колени и подтягиваем живот сводим лопатки и выравниваем спину на выдох подъем наверх поочередно одной гантели обязательно фиксируйте локти и не раскачивайтесь Теперь делаем то же самое, работают только две руки одновременно. самое продолжаем работать на бицепс. Сделаем три пружинки параллельно полу. Теперь мы к бицепсу подключаем работу плечей, также поднимаем гантели наверх, а затем локоть чуть выше ключа. работаем только на плечи делаем тягу наверх к подбородку гантели останавливаются выше груди локти тянутся наверх поднимаются чуть выше плеча У нас модификация после тяги наверх добавляем выведение одной гантели вперед и чередуем левая рука и правая Следующее упражнение ⁇ отведение руки вперед. Не поднимайте локти выше плечевого сустава. Дальше начинаем работать на спине. Точно так же. Поставьте стопы на ширину таза. Опускайтесь вниз за счет наклона спины. Не сгибая колени. Колени сгибаются внизу за счет того, что опускается вперед спина. Не приседаем. Наклон спины. Держим спину ровной. А теперь в наклоне добавляем одну тягу гантели к поясу. Старайтесь завести локти назад, как будто бы они хотят найти друг друга за спиной. И гантель тянем к поясу. А теперь останьтесь в наклоне, делаем только тягу. Что ж, а теперь переходим на ноги, точнее на заднюю поверхность бедра и ягодицы. Делаем выпад вниз в нижней точке между коленом задней ноги и пяткой передней опорной у вас должно быть не менее 10 сантиметров. Корпус оставляем ровный, можно немного наклонить спину вперед, также не забываем подтягивать живот. Подтяни колено задней ноги так, чтобы оба колени были на одной линии. Делай наклон спины вперед, прогибайся в пояснице и отводи таз назад. Держи спину ровной и подтянутым живот. А теперь та же нога остается у тебя опорной на полу, расслаб колено. Напряги мышцы пресса и отводи одну ногу в диагональ назад. На выдох отводи и на вдох возвращай к себе. Старайся носок вполне опускать, не расслаблять мышцы. Теперь меняем сторону и делаем те же три упражнения, только на другую ногу. переходим на пресс, опускайся круглой спиной вниз, одну гантель откладывая в сторону, другую держи перед собой, на выдох подкручивая корпус наверх.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 Через одно колено поднимись наверх и теперь еще немного поработаем на плечах. Внизу гантель не опускай ни на колени, ни на пол, держим нижние точки на весу. И вперед выводи перед собой на уровень for А теперь делаем то же самое, на полу качаем пресс, только немного замедляемся. Теперь через колено опять круглой спиной поднимайся наверх, ищи вторую гантель, и мы еще раз поработаем на плечи. На выдох приводи гантели наверх, с над головой и на вдох, опуская вниз. А локоть оставляя на уровне плеча. Обе гантели откладываем и работаем только напрямую скручивание наверх, касаемся ладошками наших коленей. А теперь просто тянемся руками вперед и делаем небольшие пружинки. Старайтесь шею не напрягать, а наоборот расслабить. А вот пресс наоборот напряги. Касаемся каждой пятки, делая повороты то влево, то вправо. Более легкий вариант, поставь стопы чуть шире таза или же на ширину таза и более сложный центр, сведи стопы вместе, колени вместе и также касайся каждой пятки наклоном корпуса. Снова ищем гантели и немного поработаем на грудные мышцы, делая сжим наверх. На вдох опускаемся вниз, тянем локти, не забываем кисть держать ровно на уровне локтя, а также выжимаем гантель наверх с выдохом. Дальше у нас разведение рук. Не забывайте кисти держать чуть выше локтя наверху и сводить в центр гантели на уровне груди. Возвращаемся снова к жиму гантелей наверх, только теперь меняем темп, 1 опусти гантели вниз и на 3 плавно выжми наверх, сведи гантели на уровне груди. Снова возвращаемся к разведению и добавляем наш темп один к трем. На один разводим гантели вниз и на 3 плавно с выдохом возвращаемся наверх, сводим гантели на уровне груди. Возвращаемся к жиму и снова меняем просто темп, делая внизу три пружинки и выжимаем наверх station with the new shit. Uh. Changes station. Changes station. Changes station with Change the new shit. do the new shit. Yeah. Также меняем темп в разведении гантелей, делая просто три пружинки внизу в нижней точке. с грудными мышцами закончили, еще немного прокачаем пресс, делая косые скручивания к одному колену. Заведи одну руку за голову, расслабь шею и на выдох подкручивай корпус наверх к противоположному колену. А теперь выравниваем параллельно полу, ту руку и ногу, которые у нас работали. И на выдох скручиваемся локоть колена в центре. Дальше делаем косые скручивания, только меняем сторону. Рука за голову и поехали! у нас обратное скручивание, мы плавно отрываем копчик и плавно опускаем его, обязательно без резких движений, Вы можете еще медленнее опускать поясницу ногой. Делая одновременно и прямые скручивания, и обратные руки за голову, отрываем и лопатки от кола, и копчик на выдох в центре, касаемся локоть колена. Все, вы молодцы, мы прокачали свое тело, у нас осталось теперь только растяжка.